Приехали на место, все нормально. Ого! Ты в расследовании пишет. Чего пишет? Ну, как ты там? Он приехал обратно. Скажи, да. что егошняя информация полнейшая хуйня. Если он не знает такой Но... информации, сто процентов хуй пиздец. Скажи вот еще, а то Давай ты сам сказать. как приедешь, ты ему это передашь. Ладно. Ты там как? Да не нормально. много чего нашли запрещенного. Ну не рассказывай, ладно. Ну а так нормально что приехали. У нас сахар это пропадает из магазинов. Ну потому что люди ебанут и нах скупают. Да да да сахар, сахар мука, мука, макароны, соль, вообще короче все скупают. Ебанутые я приехал. Ну, мне тоже так кажется, то, что он умрет. Он когда написал то, что он уехал, но ну, мне кажется, я прям сразу почему-то подумала, то, что пиздец. А теперь послушай меня, я тебе еще раз повторяю то, что это только временные трудности, через которые мы должны пройти. Если Бог дал так, значит так и должно быть. Понятно? Но я переживаю за всем другой, я просто другой. Я каждый день я просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. Их серии такого даже дома? не было, понимаешь? Серии такого не было, моментов Моментов таких даже это не было. Я серии. понимаю то, Когда что тяжело, Катонь. Я слышу? ты меня послушай. Я понимаю то, что тяжело сейчас. Очень-очень тяжело. Я это все прекрасно понимаю. Я понимаю, как ну не понимаю, конечно, как тебя там, но приблизительно понимаю. Я жду тебя дома. Ты говоришь, это все пройдешься в официальные свои места, все будет нормально. Я дома вот ты дома. Нет. Плюс на вышку нас тоже дома, с тобой вместе сходит. Берется там где-то шары юбилятся. По выходным течем ага. есть отпуск моих. Ставим своими скажу. Скоро. Я сейчас его просила, блядь, спрошу, когда приедут. Да, да. сейчас. Просто... Хочешь, следует ну, ну, своего интеллекта? Хоть, хоть надежда какая-нибудь. Ну, ну, спроси. Да я уже этому пидору. Ну, я У меня тут Я, я, я пускай... спрошу, может быть, там что человек... ну, ему нам... известно, может быть, Пускачу узнает. То, что Абрасимовский сказал, что у нас 19 числа не день был такси. Ну. Ну, через две недели, говорится, как заехали сюда. Типа 19 число прошло, блядь, они, блядь, думают. Что, блядь, твои там информации. Хуйня.